Как делишки ребятишки с вами, Шерми дает у нас... Э, приключения. природные приключения... и э, как они там... Э, да, вроде природные приключения... Или пятая, или шестая серия... Я в этих очках не вижу, какая серия... Вот... Короче, я вот смотрю вот эту книжечку... И вижу... Мы здесь открыли... Я вот... вот уменьшится затрат вес на 5% пока что ничего не очень интересно далее у нас идет вот это открыть армию тепластика нам надо до, до, добраться до глубчайшей глуб, хрени этого мира меня два предположения нам Надо сейчас копать по себя, нам надо сходить в ад Так что я, пожалуй, пока что пойду копать по тебя. И поэтому я вернусь. Там, кстати, у нас что там по вот этому. Понятно, трясет еще не выйдет. Но я сейчас вернусь. Я, кажется, что-то для себя ну, немножко, возможно, что-то увидел, то, что не должен был, надо мне отпаузить был. Но, короче, я зашел, посмотрел в книжечку, пока спускался, и видел вот это. Тут, короче, много еще чего интересного я так понял. А он вы еще это не следовали. Ничего себе. Шалки. Слушайте, да может мне вообще за это. Там как, кажется не браться. Не ну, пройти Майнкрафт изначально, ну, вот, да. Хотя ладно уже. У сначала ночь надо далее продвигаться. Так, а как спуститься вниз? Ладно, разберусь. Тварь уйдет меня, я ничего не сделал. Так, а может я аккуратненько? Ты меня не видишь, нет? Так, я аккуратненько вот туда А! Так, я знаю, что она вроде как очень опасная. кстати, урон тут эти... А, нормально. Кирка бед бьет... как минич. Так, иди сюда. Ты ч, ты лишь месте? Так. Я знаю, что они опасные, вот. И поэтому я не сильно... Ч? реально? Офигенно! Это же... Я испугался цветочка. Это же вы понимаете, чего? Кстати, клебочки мне нужны, и поэтому... А, мне надо в черт положить. И поэтому я выкину... ку нет. Я выкинул еще вот это и возьми крючок, потому что вроде как потом они надо, потом мне они понадобятся. Вот. Ну, короче, книжечку я дал просто, потому что я накопал еще пару рот. вот, вот, а, там мотивоматик, мальчик было ладно, и короче, и ну, я добрался самый низ если у меня сейчас не выполнится задание то мне надо и правда в ад вот и поэтому я сейчас вернусь домой ну что сказать мне и правда надо было добраться в самый низ так окей завершаем теперь мне... э -э -э что это не это легко должно ну, да а зачем она? перчатка заклинателя не, ну ничего, е ё... ⁇ Ну-ка, ку... зато это... Ты чечки. Да. Так, нам надо, короче, что нам надо? Три железа и один кварт. Руда, а, ну кварц, да. Кварц, кстати, считается за руду, поэтому мы идем вот сюда. Я тут посортировал ироды, падали. Вот. Теперь... Да. Теперь мы... Что я хотел? Здесь железо поставить вот так. И мы теперь можем сделать... Наш железо ну, так схранятся, да. Теперь я... Я даже не знаю, мне... Ну ладно. стоп что. А в смысле? Так, эм... А... М -м, я вас понял. Кстати, мне интересно стало. Я что-то тут переправил. Я понял. Не -не -не. а, Ну, в принципе, хотя бы не так ничего не стало. Ну, ладно. Э, ну, короче, мне тогда надо сейчас здесь делать вот так вот. Вот так вот, и мне нужно все получить. Да. Теперь мне надо скрафтить вот это. А для этого мне надо стекло. Я, полню, я заполнил. И мне надо... О, кварц надо забрать. И мне надо золото, которое вот здесь. Да. Как хорошо, что я только что добавал шахты. Пока спускался. Вот я его и добыл. И теперь мне надо это сделать... Блин. Почему не делаем это фиделок на обычной верстаке и, Так. Делаем вот так, вот потом вот так, вот так, вот так, вот так. И должно, да, получиться. Теперь мы... Ну, типа, еще сейчас прикольно, если у мне... меня... Так, окей. Четыре кожи, три железа. Не ну, прикольно, если это у меня останется. А еще так будет прикольно. Да. да. как. Как оно тут оказывается? Так, мне надо ну, да, взять эти... немножко пчелики для разношения. Дверь. Виновата 8 дверь. Запомни. Да, мне она покажется разум. И. ВПР будет, мне кажется, у ну ладно. Ему, он не лагает. Всё, надо донатить мне пожи на... На... на новые видеокарты, хотя в моем случае надо процессор. Вот. наверно. Наверное. Чё, как... чё, смотри. Выпочи. А, чё. Что, блин. Ну чё это, ну как... -мо! Ладно, я, короче, щас. Короче, я такая подумал, подумал и решил. И решил Нет, вот. Зачем мне их трогать? Ну, все равно ничего не взяли, потом вот, вот убью за то, чтобы вы вылезли вы, за, за горло. Понятно. Вот. дам. Не. -мо, у меня уже так досталось, что мне факт осталось. Ну, это ска скачать еще модно вот на антифакл, чтобы не ставился. Так, э, что я должен еще делать? Три железа есть. Там надо быть. Эм, сейчас мы зайдем вот сюда. Теперь сюда. Мне надо... А, так у меня все есть. Мне сложно только скратить. Насколько я все правильно понял. Так, мы берем вот это. Сейчас вспоминаем, вот ставим вот сюда, потом вот сюда, потом вот так. Э, а вс ⁇ нормально. Так, теперь сверху еще три железа. Не понял. А блин, вот так вот. Да, у меня есть перчатка. Будем здесь избивать. А что? Чё... А нет. Что вы... Вы... вы видите, вы тут что вы видите? Вот это. Оно что-то там заполняется. Прикольно. Я вот так вот положу на всякий А стоп, а у меня нету типа, куда-то вот сюда положить не могу. Жалко. Ладно, э, так, теперь мы опять заскроем книжечку, посмотрим и выполним задание нам. Да-да-да, тут очень много всего интересного. Стоп, а зачем она? Я сейчас почитаю. Может, просто не паузу поставить, а я сам почитаю. Короче, все просто мне ничего интересного не задали. Вот. И что это? А, ну да, я же умный, я уже наперед все сделал. Так. И что? Изучитывая оживленную структуру. Эм, это именно... Вопрос, где мне изучить? На вот этого вот. подойти, взять классную, я типа изучил, потому что я умный, и я что мне сделать? И тебя изучить. Для тебя изучить. Что мне кого изучить? Ну вообще магическое дело где-то там. Или там. А нет, там нет. А нет, нет. А вы, а вы, а вы что скажите на это? Так, и подходим. О, я сделал. А нет. Или на том столе в подвале надо изучать мне пока что непонятненько. я сейчас бегаю за темой деревом вот тут иду возьму, да так, ну я пришел осталось просто по идее изучить и мне это наверное ничего не дало а я перчатки сейчас одну не даю всё это произойдёт блин, не мешается а чё... Чу... а, а чё, ё-моё класс, класс, класс. Ну, только тебя не хватало, отойди. Ну, я думаю... Так вот, надо будет... Ну, ведь когда-то не профит, наверное. Я думаю, я пока что не, пойму, не понимаю, где это изучить. Но, возможно, все таки в па у меня. Вот, а я пока... Нет, М... ладно. А я пока иду домой. Да, ну, поскольку я не знаю, что там изучать, мне осталось по идее только сейчас начать вот это изучать. И тут у нас маленькая настроенная линза. Чё? Ну, Не, ладно, я... Ладно, вот это я понимаю, где добыть. Но вот это что такое? Это добывается вообще нежно из этих самых приставов, нет? М блин они умники к химам этого еще-то буду на... я походу это тоже пропускаю пока что вот алхимия я только что заметил что вот изучите на этом столе изучите что мне не изучено потом, надо ну, это вот так, вот чтобы ну, изучить и потом я смогу нормально вот это изучать. Вот это мне еще надо будет потом изучить. Ага. Это я тоже думаю на потом оставлю. Короче, у нас сначала идет алхимия, а для этого нам надо много листочков. Потом я сейчас пойду за ними. Так, сейчас я буду изучать на этом столике вот. Ну, я думаю, мне на x2. Или просто на вот этом. На паузе сейчас я сделаю. Я думаю, на паузе. А вот это вот интересно. Вроде как я его могу сделать. Мне надо время. Ну, я решил то пропустить. А вот смотрю. Вот это вот я. Я недавно только что Солнце изучил, Я просто вот эти две беру. И... Надеюсь мне попадет. Не датчик скрафтить, я час. Короче, потом когда-то скрафчу этот датчик. Мне как-то не хочется сейчас крафтить Вот. Мотус. Блин. Вроде похоже, а... но ну, не нету. Часы. Часы вроде как я могу скрафтить, но они золотые, поэтому не знаю. Да, не хочу тратить золото. Мне так его мало. Ну, давайте тогда сейчас еще бумагу положим. И думаю, вот три поставим. Так, что это у нас? А, дорого, богато. Это у нас нормально. Нормально. Сейчас закончу все, потому что... Оба чистая карта. Я не помню Но где-то я ее оставлял. И, скорее всего, я ее оставил в даджи. Одном. В который я опять не пойду. Нет, карта пригодилась. Ладно. Так, мне, ну не, ну проигрывайте, вы что, издеваетесь? Так, что тут у нас, вот это, вот это, и вот это. Так, все. я изучил, что можно, теперь надеемся, что у меня открылось. И они а ну, вообще а обалдели, как мне здесь теорию открыть? Блин, не понимаю. Короче, я пойду лучше искать здесь. Вот. Потому что мне ничего делать. А нет, лучше я построю вообще портал в пад. сейчас где-то, я думаю, на улице построю. Или подвале. Нет, на улице. Вот. Я вот подумал. А теория. Это же может быть то, что мы не изучаем именно знания, которые необходимо использовать. То есть, у меня уже это есть. Я должен попробовать скрафтить, возможно, вот это. А для этого мне надо уголь. Я побольше взял на таких случаях. И так, что нам надо? Там надо нам уголь, ну, огонь. Вот это. И... Что такое может быть разрушение? Эм... Чтоб, что? Камень? Это же не то. Или это не то? Это то. М -м, прикольно. Вроде как даже если я затратно. Получается, я должен кинуть уголь я и правда... Подожди, я должен кинуть огонь чтобы получить 100%. Вот это наверное 30%. Потом я должен кинуть разрушение. И вот это. Окей, а сколько в этом? И... Я кину 2 на всякий случай. Но 3 надо будет кинуть. Потом. Камень. Вот. Убраю И все в порядке. Значит мы. Что мы. Делаем вот так. Вот так. Ага. Значит это здесь. Вот так вот окинем потом вот, вот а это в очко вот меня смущает вот эта земля ну ладно и потом да и что мне сделать кусок угля увидеть как он уже это капельку... Что это такое? Перетет, тео, что? Так, еще мы напишем... Что это? Он у меня есть? Ааа -а -а. Да, это надо нам чистить Вот это Как это все написано? Так, если мои расчеты, да, то получается, что вот ответ ответ. Мои расчеты звонят, ответ, да, понятно. Э, мне надо увидеть. Э, но... Так, я не уверен, но там надо еще... А, ну да. Мне надо кинуть 4 угля. И вот эту... Ну вообще три, вот эту штучку и четыре угля. Да, у меня а, ну, оно есть. Хе. Быстро и эффективно. Добавать уголь. Так, мне надо это все сбить. Теперь э, ведро. У меня оно, оно есть. Сейчас я наконец-то что-то сделаю продвижение мне надо кинуть это потом эти и вот тоже. что я сделал не так я еще сейчас ну поскольку мне все равно порталбат понадобится я его стирал Только осталось запустить мы ну, запустим его в следующей серии. А пока что вы можете выбрать видео справа или слева. Всем пока-пока.